Просто 90 герц это обычно сейчас бюджетки на Xiaomi. И там на других Android. На Xiaomi в первую очередь уже ставят 90 герц по А дальше уже отлично, наверное, от 20-23. Ставятся 20 ставят герц экраны в эти в покафоны. В пока. Нормально так. А че у тебя там на 77? Там какой-то сложный тайминг или это просто рандомные слива? тайминг фреймпер ясно а там добыл клик или нет или так этого тайминга угу. это начало брейк как я понял ну как классно давайте даже посмотрю что интересно Ну Вот начало ласта, здесь фри, а вот здесь нет, не фрейм, блин, вот до этого клика все фри, а вот здесь начинаются сложные тайминги, конечно, да. мог до 80 плюс дойти. К сожалению, слил. понятно что зарегать тебе надо э, в аккаунт э, в гаджешке типа не знаю на самом деле чтобы этим вопросом не интересовался но вообще тебе надо подтвердить что имейл после регистрации стой а вообще там мейл принимается там же вроде только gmail нет знаешь, не уверен, но. Пробую на Gmail зарегать. А он вообще будет. Там вообще на ласте слить очень легко, очень легко, очень легко. Да, в 2019 он планировал. Он вообще сейчас активит? Для опять. Ну, вообще не особо как бы. Ну это обычное дело, это просто иногда контист пропадает. Я же тоже сливаю. Сейчас на Тартрусе куча фри мест. Вот даже на этих кликах в начале. Они сложные, да, но... Они не настолько сложные, чтобы я сливал вот так, я сливаю. Вот так вот. Вот этот клик фриш, на котором я сливаю на 3% на самом деле. На нем можно слить там один раз из десяти, допустим, или один раз из пяти, но не два раза из трех. Совершенно разные вещи. На кораблике, да, кораблик сложный. чуть не слил на последнем кликью ну ладно главное не слил тоже чисто механическая ошибка я просто неправильно прокликал правильное количество кликов но неправильный паттерн кликов опять такие. вот это сильно влияет на кондисмент Не знаю, иногда даже три дня сложно найти, ну, выкроить под это дело, сейчас я почитаю пост. Свет единственная проблема, то там графики отключений и там он постоянно вырублен. Там включают свет 3-5 дней. Я не знаю, там половину времени он включен. Время блокаутов, но я не знаю. Одну четвертую времени в сутках он включен. Он, по-моему, только во Львове был один раз, полный блокаут на несколько суток. Может. Титан в таком районе живется, так что там? В каком-нибудь селе, в котором просто перебили коммуникации и все. И. Деньги украли, сказали, что есть свет, или нет света, никто проверять не будет, всем плевать, такое тоже может быть, но то если говорить именно про блэкауты, то они есть, но они, они не такие жесткие, как писает Титан, то, что вообще вот времени нет, просто вот все время темно. Система уничтожается, но ее, ее ремонтирует, ремонтирует быстро. Несколько дней после ударов и ремонтируют, потом проходит там, дня 4 с нормальными там плановыми отключениями света по несколько часов. Иногда неделя проходит, и снова удары. И снова проблема со светом, но... Опять-таки разные области каждый раз, там не вся Украина получает, в том числе. Половин да, половина стабильна. Список целей тоже меняется. Вчера удары возмездия были. Я тебе говорю то, что вчера были удары по, по Украине, по Харькову, по -моему, в том числе. По Харьковской области. Я не, не помню точно куда, но вчера были удары только помню сегодня даже что-то там но вчера точно были удары я же говорю в день ударов может быть да свет может быть только четко дня но он 2 часов без света был это день ударов несколько дней будут чинить несколько дней день... несколько дней будет все плохо но потом свет будет восстановлен будет блоккауты там по 2-3 часа периодически отключения потому что не хватает выработки электроэнергии. Но не будет такого, что свет по 9 часов нет. Свет по 9 часов нет, это первые дни после ударов. А удары очень неравномерные. Они не каждый день. Не раз какое-то время, чтобы систему восстановить успели, и... каждый раз добивают остатки. То есть, ну, просто уничтожают ресурсы. что уничтожить всю энергосистему такой большой страны, Да, с учетом того, что энергосистема находится в полной заднице, это очень сложно. Потому что это надо открыть каждый день. И крыть таким числом ракет, что... Закончится и не закончится на складах, но... Логистика будет не успевать ими снабжать. дропа, ну, значит трень его в первую очередь. Да, оффают каждый день. Ну, 61 это чокпоинт просто, это стрейт, то а это стрейт. Стрейт это самый инконсистент партий в уровнях. В основном. За исключением просто инконсистент, место, которые не тренится, Или слишком сложные для того, чтобы на атак так стрейта я просто говорю про то, что полный blackout, полное уничтожение электричества невозможно физически. А если возможно, то очень-очень сложно и дорого, и никому это не надо. А вот уничтожать таким образом ресурсы просто раз в две или в неделю запускаем. или ракеты, это очень эффективно, с точки зрения Краски, продвижения, к тому же это все очень легко отремонтировать после захода на территории, типа мы же ведем войну просто для того, чтобы потом территории взять и присоединить все, некоторые, или вообще по Украине. Поэтому, когда территорию присоединят, свитло и все остальное чинить придется. И для того, чтобы ремонт не стоил нам огромных денег, его надо так ювелирно уничтожать. Чтобы как бы повреждения были, но чтобы местные с ними тоже могли справиться. То есть, чтобы все это решилось быстро и без особых финансовых затрат. О, неплохо. В чем-то лоликли, лоликли в Тартуру сыграет. Вы не шарите. Повод того, что у титана там нет света, это. Это чистого. Это чистой воды развод. Потому что его подписчики просто не понимают, что Света у него не, может не быть. Только если он ждет в какой-то глухой деревни, на которую просто забили. Я просто вот удивлен, как ему с его здоровьем и. Где, блин физическими качествами еще не прислали бумажку с повесткой. Я, конечно, не эксперт, но знаете, если чел там в проруби уровне собирался проходить по несколько часов, и уж помните там его заряд, как он там этим водой холодной обливался и так далее. Блин, его выносливости любой позавидует. Защищал просто терминатор. Я так понимаю, что сам это прекрасно знает, поэтому с этой деревни особо не вылазит. Да, скоро будет 4 уже. Возможно, просто он там находится сейчас где-то, где у него нет особой возможности просто записывать видео. Я больше верю в то, что он сидит сейчас в глухой деревне, где свет просто вырубили, деньги на ремонт украли или просто не выделили. особо не высовывается, чтобы его не отправили на убой решение правильное, так что пусть сидит. Да блин, я конечно не эксперт, но по моему человек, который, который сильно занят, потому что бегает. Ночами голым полису. От него вообще лучше держаться подальше. Ну просто знаете соображение безопасности. Вы все помните этот ролик, где я стан такой. Почему на канит видео? Дело в том, что я сильно занят. Я бегаю ночами голым полису. Это, блин, было легендарно. Да, новый сирфокс. Ну да, он ради видео, но чувак выпил, выперся вообще-то зимней ночью в лес. Голым. Вот вы попробуйте так голым по снежку побегать в лесу ночью зимой. Хотя бы в минус 10. Я просто... ощущаю себя прелести жизни. Даже там секунд 20. А пока он там в камеру включил, пока он это записал, возможно, не с первого дубля... конечно красавчик уже пранк конечно смешной но знаете определенная выносливость для такого нужна с 3,5 часа где-то я так понимаю 3.45 Ради видео не ради видео все равно тяжело Нормально. Нормально его подвортило. О, удачи, блин. Обидно слив. Слив на даблклике, он там фришный. Тайминга не даже. Тебе не повезло просто. Ну у тебя хороший консистентность, я думаю, ты добьешься или поздно. Ты дабл прошел, то после? За раз нет, не знаю. Просто ник знакомый, а так что-то не смотрел. Ютубер какой-то, я точно знаю. Сейчас даже посмотрим. А. Ну, я понял, такой, типа, развлекательный контент. Примерно на канале Вернамо ролик доделал. Надо будет посмотреть потом. На примере сейчас не буду, потому что я стримлю. Он обещал его очень давно. Все рад, что наконец ролик вышел. Наверное, он дело знает, так что я, конечно, за слова не ручаюсь, но вероятнее всего ролик хороший. В крайней мере полезный. Два раза подряд. За сегодня, про... Ну, не, не подряд, я один раз паснул после этого. За сегодня два раза, на фриклике. Не, не, ну... Ну, не. В смысле, Вернам делает очень много пользы для этого комминга. Вибус не будем спорить с тобой, просто потому, что у него лютой ненавистью ненавидишь. Но, Вернама на данный момент больше пользуется, не беда. Нам очень много перспективных проектов. Во-первых, отбил английского комьюнити. Он отбил Космос у Ice Cave. Он отбил Silent Circle у Зимвайра. Он отбил Шинигами у Веспа. Это три проекта это три ключевых проекта. Это три проекта. Ну, вернее, два из них. Представляют из себя чистые РК уровни. Чистые РК уровни. Которые здесь придумались, здесь хостились и здесь должны завершиться. А Silent Circles представляет собой просто культовый проект. Это первое. Да огромный труд, если что. Потому что у этих. На эти уровни. Очень многие. Надеюсь, не то, что хост получить. А получить хотя бы возможность строить там. Да. Многие надеются просто, готов драться за эту возможность. А чтобы получить хоста такого проекта, хотя бы одного, я вам вот что скажу. Ни один человек, кроме Вернама, в русском комьюнити, не способен на это. Вернам получил 3 из 3. Он победил в каждой из жестких конфрон конфронтаций с огромным количеством против огромного количества претендентов он выстоял и получил шенигами потом он смог убедить СПК передать космос не Асет а ему причем при том что перспективы описаны Асет Кейвом Официально, во всяком случае, были явно выше. А вот навыки Вернама неоспоримо лучше навыков Ассет Поэтому космос получил он. И третье это Silent Circles, несмотря на конфликт, на все то плохое, что случилось. Silent Circles перешел в руки вернама так Что бесспорно. Да нам сделал Иллирка то, что не, не смог бы сделать ни один, другой человек. Новый шинигами в миллиард раслучивал. Я в начале стрима говорил, -то, что старый шинигами -это, это прикол. То, что вот этот вот фанмейт Алмоза, он по сути, ну, не сильно хуже. Алдова шинигами. В первую очередь образ. Ну, ладно. Я говорю, то, что мне вернам своим характером, своим подходом к аудитории не нравится. Мне не нравится то, как он себя ведет. Но как и человек, я его, безусловно, уважаю, потому что то, что делает он, не делает никто другой. То, что тебе не нравится его уровни, это чисто твой вкус. Прости, но коллабы черри признаются как здесь, так и за рубежом. И в них играют как здесь, так и там. И их любят, их ценят. Они нравятся людям. Большинству. Большинство Что слейеров. Что просто обычных челов, которые любят играть в эту игру. Большинству из них направление, куда движется креаторство, коллабхостинг. хостинг направление, куда движется черри. Вслед за вот этими вот новыми веяниями. Вот это направление им нравится. Если тебе не нравится, ну... Милости прошу, жди уровни. Которые тебе будут нравиться. Они еще есть, и они будут. Всегда будут уровни в старых стилях. В 1.9. В 1.9. Ранним 2.1 И так далее. Ну, популярные стили они никуда не денутся, они будут просто. Просто будет меньше. Просто основная масса уйдет э -э -э, перспективное будущее. Вот и все. Да, развитие. <music> .